И сейчас я буду смотреть самые страшные рисунки детей. В Первый рисунок это а да ничего тут такого не знаю. просто кто без ног кто-то висят и шипы. Ебай так Дальше чего блин это такое? Охренеть. А давайте следующий. Оп, так. Ты выдую. А, ну ничего, просто как какая-то жесть нападает на женщину или кто это. Там, ночи ну, на дворе, все нормально, ребята, все нормально. Без че всем привет я мертвая девчонка а со мной инопланетянин все на самом деле жутко так это мы смотрели ребята давайте так, так, так. давайте а, а ты ты Ха. Хм. если я следующий то спасибо ничего это нет смотрите просто какая-то Фей или кто это отрежет голову человека? Ай, А, -мо! Вы сейчас видели мое лицо? А, ты тут ничего нету? Какой-то таракана на человека хрен поймешь? это моя мама когда получил две дойки блин не реально так жутко это ч слендермен или også... кто это ящик я не понимаю просто какая-то еще чучело хочет наверное убить ее хотя она Ничего реально такие жуткие рисунки рисуют. Так, это что? Так, ну, подумаешь, там палате лежит кто-то. Блин, еще три. еще три каких-нибудь фотки я не буду. нормально, так ко мне зашел паук и говорит, давай вставай, а потом жрек меня какие-то кусты ну, подумаешь я там везу свою дочку маленькую а да, да пофиг на них все ребята последний рисунок я больше не буду какой-то чучел болотный и мальчик ух ребята я больше не буду смотреть если по фото что-то а, то есть это страшно короче это, если вам этот видео видео понравилось всем ну, подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока и не забудьте предыдущее видео посмотреть вот подсказка будет сейчас